Меня зовут Светлана Гор, я живу в городе Вальнагорск, на Украине. Моя работа связана с детьми. Я инструктор по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. С творчеством Анатолия Александровича Некрасова я знакома более 12 лет. Прочитала почти все книги автора кроме Монтенегро. Лично знакома с мастером и очень ему доверяю. Все задания, которые приходят каждый день, очень творческие и очень развивающие. Я участвую в первом потоке с 1 июня. Вот уже третий месяц. За эти дни я многое осознала, многое поняла, многое переосмыслила в своей жизни. Во мне открылся как источник, источник любви, источник радости, источник жизни, молодости, здоровья, свободы, источник радости. Я благодарю мастера, безмерно благодарю. Я, для меня сейчас жизнь, как танец. Я танцую эту жизнь. Утром это может быть спокойный вальс. В обед зажигательный хип-хоп. Вечером загадочная румба. А может быть танго. Все по настроению. За это время улучшилось состояние моего физического здоровья, уменьшились синюшности от варикоза и уменьшились боли в позвоночнике. Благодарю. Еще очень чувствуется поддержка всех, кто участвует в марафоне. Именно поддержка, не критика поддержка благодарю вас всех очень помогает э, упражнение домкрат вообще когда слушаешь задание волшебный голос мастера уже тебя держит в вот этом потоке жизненном потоке радости потоке любви ты осознаешь свое достоинство ты творишь свою жизнь ты осознаешь какой жизни ты достойна еще за это время Ди -ди происходили интересные события так неожиданно я встретила просто на улице олимпийскую чемпионку я с ней сфотографировалась легко и просто мне предложили поездку на конференцию реабилитологов в городе одесса я там познакомилась с мастерами своего дела с людьми которые поднимают на ноги детей с дцп с нарушениями центральной нервной системы это мастера своего дела все это происходило на берегу черного моря с отдыхом с экскурсиями и бесплатно вот какой подарок не приготовила вселенная благодарю я кайфую от жизни люблю радуюсь молодею с каждым днем главное мое осознание все зависит от меня самой. Меня самой. Мастер дает необыкновенной практики, дает знания, он поддерживает. Его энергетика и его помощь чувствуется с самого первого дня. Выбор только за мной. Я выбираю радость. Я выбираю любовь, я выбираю здоровье, я выбираю молодость, я выбираю красоту. Безмерно благодарна Анатолию Александровичу Некрасову, Диане Некрасовой, всем преподавателям Международной академии естествознания, всем кураторам, всем организатором этого прекрасного марафона всем сотворцам здоровья благодарю благодарю благодарю закончим будрыми словами амара хаяма жизнь пронесется как одно мгновение ее цене в ней черпай наслаждение как проведешь ее так и пройдет не забывай она Сво ⁇ свое творение. Творите свою жизнь с радостью, с мудростью, с любовью. Всего вам наилучшего.